Какая-то смелость такая, вот какое-то безрассудство даже отчасти, то есть просто ты, ты знаешь, что вот так надо делать, и ты делаешь, и не надо этого бояться, чего бояться, то есть ты максимум, можно представить максимум, что с тобой может быть, вот я знаю, что максимум, что со мной может быть, все закончится, ну ладно, все, и поэтому я просто иду и делаю. И я больше, чем уверена, что мы будем дальше идти и делать. То есть я не одна, нас, нас вот три человека, вот, то есть уже какая-то поддержка. Но даже если мы там разругаемся, что тоже возможно, да, даже если, например, не пойдут продукты, которые мы придумали, ну ничего страшного, мы помиримся, и под другие продукты, Все. То есть вот это просто внутреннее какое-то состояние, внутренний настрой. Надо просто делать. То есть и... А у меня вот это вот тоже такое состояние всегда, что а, я очень хорошо помню вот это состояние прокрастинации, когда ты лежал и умирал. Я очень хорошо помню это вот ощущение, что ну вот, вот все, вот все поблекло, все там серые тона и ну все вот, вот оно вот так. А, ну... Это состояние, наверное, оно дает мне понимание, что так не надо, я так больше не хочу, я хочу иначе, я хочу другие цвета, я хочу другой вкус, я хочу движение, и оно просто мне нужно. И все.